Всем привет, вы на канале Макс Риск, переначал ролик, подпишись на канал, поставь лайк, Если эта соночка упадет, то а что не меня, руки. Фух, Пеппер выбил, выбил, блин, я не знаю, что она не нашла. в общем, сегодня, суть ролика, иконки вам показать, почему бы нет, если нравится рубрика, там лайкос, подписка, так, стандарт, режим, режим, ну, в общем, это лучше, чем обычный режим, кстати, в магазине есть и Дедробак. Его можно купить. Почему бы нет? Вау, покупаю Давайте. 3-2-1. Смотри, у меня Дедробак. Так, так, так, так. И новый персонаж Дедробак. Да, прикольно. Давайте Дедробаком. Блин, суть ролика. Показать Дедробака. Суть ролика Дедробак. Показываем. Да, гонки он годится. Все-таки скин еще на него. Ох ты, как классно! Так, давайте выйдем. Так, давайте тогда возьмем дедрабаг. Так, давайте нажимаем. Опа-на, он изменился. Он ничего сразу изменяется, вау. Классно, конечно. Опа, -на. ну, мне нравится такой, конечно, и такой нравится. Попробуем на дедробаке сыграть. Давайте-ка, гонки вообще нравится скин там, лайкос и подписка на канал. Если вы это еще не сделали. Также ссылочка на канал Риск star зуба зуба будет в описании. Тут никого нет, я замену эту точку. Моя точка. А, понятно, еще даже половины игроков нету. Блин, сколько игроков? ⁇ -мо ⁇ Так, давайте. 34, 35, там уже битва будет скоро идти на баком так, нужно только тут тащить. Опа, на золото сразу. Ох ты, везение. Ну что, я до дроба купил скин. Кстати, напишите в сколько у вас скинов? У меня только пока что два скина. Пока что два скина. А ну Куда взять? А? Куда взять? Я мощный дробак. Зумаю, я такой простой дедробак. Да, нет, я самый мощный дедробак на свете. Так, чай-чай, вручай, да? Так, одна хилочка. Нет, я лучше пока рулю. Почему бы нет? Так, так, так. Мы, конечно, хотели гонки, но... без Такое событие, новый, скид, это же очень хорошо. Почему бы нет? Так, давайте охраняем. Да, дробак охраняет робот Давайте добавьте робота, как вы добавили на скинокулу. Конечно, скины это очень классно. И тем более, когда лето, да -да, ну, когда новые скины. Это тем более классно. Вот знаете, какой я хотел бы скин? Хэллоуинский скин. Хочу Хэллоуин. Хэллоуинский скин. Как хэллоуинска Шелли, как Брау Старс. Ну что, кто-то хочет, нет? Блин, как не узнать, кто захочет сюда пойти? из будущего узнает. Так, уже ноль кубков, это очень хорошо. Опа, надо дробак. Спасибо большое, все, <с> мне уже ничего не нужно. Ну что ж, пока тебе, я тебе ничего не дам. Да, вот такой вот я. Так, бегом, бегом, бегом. А, ладно. Это нормально. <с> перебежали давайте бегом, бегом э, на конец острова. Так, так, так. Пока что я никого не вижу. Давайте тогда ультой ускоряться. Как все делают так же самое, как и мы. Так, давай еще. До сюда ну что там? Блин, карта тем более сюжет Давайте уже пешком пойдем. Почему нет? О, через озеро. Ускоримся. Как это акула? А, моли, моли, понятно. Окей. Okay. Давай сюда. <laughs> Давай сюда. Папа на ловушкам. М -м, я опасный, я опасный. Там он невидимый. Хоп-хоп, чай-чай вручай. Чай-чай вручай. Лузи, а здесь ну сюда. Кого там хотел убить, а Лузи? Лузи плавает. А, у нее новый скин. Чего? Поплыв ног. А, нет, нет Я думал, новый скин уже новый скины или это донатера? Это нечестно. Я чуть знаю. Может быть, в баку пойдем? Давай в баку. А у него легендарная пушка, кстати. Не ожидал все-таки, не ожидал. Капудума. Блин, а он жесткий. А что я скажу? М? Ча-ча, вручай! Есть! Бой выигран! Конечно, я молчу из-за того, что нужно мало молчать и больше роликов делать, как я понял, да? С музыкой. Топ-1. с кубков. Хопа она 30 кубков, блин, еще лагает. Не, ну зубы, конечно, лучше. Кстати, ссылочку будет в описании на то, как и как создать канал по игре Зуби, как его продвигать по игре Зуби. Ссылочка в описании, там да, очень прикольно. Советую посмотреть, все-таки там. Навыки, которые у меня есть, я думаю, секретами рассказываю. Но они, конечно, будут длинными. чтобы прям растягивать удовольствие. С серией, сколько это будет? Наверное, 50 максимум. Ну, возможно, там еще что-то нового добавить. Так что серии ого-го, а сколько смотреть нужно. Но можете смотреть по порядку. Или как какому удобно. В общем, когда будет больше лайков на одном канале, на одном видеоролике я буду тогда описать, как делать по описанию по игре зубам подскажу еще какие теги нужно да именно теги типа того бесплатные теги мой хитрый хитрый так вот а, ясно ясно Нет, нет. Уходим, отступаем. Ты, дыщ, пока тебе. Опа, ну, блин, а он, он тащил. О, там еще пушка. Блин, ну пожадай. Отступаем. Я понял, я понял же что... А, больно! Все на меня! Все на меня! Все на меня. Боже, не убивай, боже не убивай. Вот, Никса. Ну что, Никса, а? Отступаем от Никса. А знаете, хороший способ убежать от Никса. Проц просто уходить в воду, да? Так, давайте ускоряемся, потому что за нами будет идти Никс. Это очень опасный персонаж. О, кстати, что тут есть? Опа, на копье, отлично. Так ну что ж, давайте по ФКшем. Тем более картосы начинает сужаться. Так, 8 игроков. Ролик будет называться Как качнуть дедрабака. Или новый скин дать на дедрабака. Не, как качнуть дедрабак? Не, новый скин на Потому что как качнуть бака, уже все знают. Новый скин на дедробак. Так, даже интернет показывает, что у него очень маленький логучий. Это не логучий! О, плюс куков, 6 место, ю ху, -ху. Кстати, Кстати, что мне делать, какие ролики записывать, пишите в комментариях. Я их прочитаю. А, чтобы прям высветить их, то нужно на том, что если я буду записывать видеоролику о том, как... же не мешай. Буду записывать видеоролик, как же собрать подписчиков на поигре зуба да на свой клан еще опа -на, да, отлично идея, на свой клан <с> блин ну это конечно будет тяжело ну если звать звать, звать игроков то повезет вам конечно опа на карту сжается. да все-таки интересная тема тихо интересная тема так hop она не попадешь так нечестно да дробак к убивать почему лагает вот лисенок, вот хитро лисенок, ставь лайки, все хитро лисенки всегда в деле. В общем, я хотел бы записать еще один ролик о том, как собрать клаус, как собрать, где найти подписчиков на свой YouTube канал Зуба. Ну и как вам такой дело? Пишите в комментариях, нравится или нет. Всем удачи, всем пока, с вами был Риск. Пока. Даже интернет показывает, что у него очень маленький. Логучий. Да не логучий, о, не всем пугав, просто месо, юхо кстати, как, что мне делать, какие ролики записывать, пишите в комментариях. Я их прочитаю. А, чтобы прям... Высути. Надо игроком, то он повезет.